Просто к вам не правда клеятся юные парни. И, знаете, молодые, они говорят такие слова, как «детка», «долбить», «всю ночь». <реклама> Взрослый мужчина, если говорит такие слова, он обязательно добавляет «даст Бог». <реклама> «Даст Бог буду долбить», «даст Бог всю ночь», «хорошо, завтра суббота отлежусь».